Привет всем народ! Это очередной пробег в PS Plus играм, которые мне дали в апреле. Ам, вот такая вот 8-битная игрушечка к нам поступила. Здесь можно играть за одного лица двоих. Или же собственно Как бы это правильнее сказать, будет Мультиплеер который на одном экране. Вот. Эм, вот так. Бой. А есть еще какие-нибудь удары? Так. А, а, а. Чё? Я не совсем понял. Может быть, ты мне управление объяснишь, я не это? Чё происходит? Эй! Чё происходит? Ч за бред? Чё за игра вообще? Эй! Мне кажется, меня обманули, и это какая-то хрень. А, а, вот, на треугольник применять. Ясно. Так. Ах, ты падаешь. Так, давай, давай, бей. Бей. На. Так. Так, давай. Дойди, э, падаль, сволач, Полна. турьи. Ой, дуло разряжен. Упс. Но я думаю, не хватит на такую игрушку, блин. Ух. Шесть какая-то. Вообще-то, что такое? Что за игры? О, приведенки. О, о, о, о, о, о, о, о, сколько вас? Ты че вообще? Есть! Wave Clur! Волна зачищена. Wave 4. Ну, вы понимаете, что фо, ну ладно. А -а -а -а -а. Нет. На, есть. Оу, вак. Да фак вообще. Game over мы прожили мы прожили четыре волны по моему да а -а -а -а магазин давай посмотрим что у нас есть в магазине мы можем купить мяско себе мы можем ничего не можем поэтому ладно продать продать тоже можем мясо а -а -а экипировать кого чего что не понимаю баллиста Чё? ладно и давайте еще разок теперь за нее сыграем давайте Wave one. А, яй, яй. Е, е, давай. Я научился уже немножко играть. вот именно что немножко. О, воу воу уа, воу Оу-воу-воу-воу-воу-воу. уа, уа, уа, уа, уа, уа, уа, уа, уа, уа, е Давай. Быстрей. А, ah, заделся. -таки. Давай. Откатаем его. На. У. А -а -а, ла, ла ла ла ла Мне неудобно смотреть на... Когда... Когда-когда жизнь слева мне неудобно я уже привык справа сюда иди э. и сюда, сюда спускайся все не успели зачистили мы волну зачистили третье давай на получила а фак. ну все Oh. <свят> ну не! <свят> <свят> <свят> да, еще одного. <свят> ну уже. И сюда. Всё, мы зачислили волну фу ⁇ -мо ⁇ другой ужас четвертая волна пошла а нет да мы проиграли опять на четвертой волне я слился Ам... так теперь заходим в микс и все ясно в общем то mm -hmm. да все ясно мне ничего не ясно вот что мне ясно все ясно ой народ это дико быстрый пробег потому что в этом и заключается вся игра мы должны проходить волны открывать следующие локации можно играть вдвоем что будет намного проще мне кажется потому что волны то вроде не изменяются по сложности как но вот одному я это вряд ли осилю Честно говоря, я ненавижу, когда игры э, Стилизуют, вот слово забыл, простите. Стилизуют подпиксельные 8-битные, там 16-битные, 24, да хоть скольки битные именно биты, чтобы были видны. Мне это не нравится. Я люблю играть в игры, которые хотя бы от 2007 -го примерно года, когда графика 3D. Хоть и мыло, скажем так, но все-таки она есть. А не пиксели. Нет. Фу, только не пиксели. Спасибо, не надо. Больше пикселей. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ждем последней игры PlayStation Plus. И не забываем смотреть и остальные видео тоже.